Я прошу Тебя, Небесный Отец, чтобы Ты благословил наше время вместе и продолжил оставлять нас. Было отличное слово сказано в Перуше. И это слово не только для нас. То место недельной главы начинается. И пришел Иаков в египетскую землю, и их было 70 душ. Мы знаем, что было 70 народов, участвовавших в том, что называется восстание против Бога, Вавилонское восстание. И вот Египет, как символ внешнего мира, Бог посылает туда 70 душ, еврейских душ, которые имели откровение Творца Всевышнего, чтобы символично принести откровение истины. И все это дело до сих пор не успокаивается. И вот сегодня... Мы находимся в определенной дате, которая так уж совпала, когда весь мир э, празднует Крисмос. И в мессианских общинах, особенно в израильских мессианских общинах, я говорю в общинах, там где есть Сефер Тура, там где есть молитвы традиционные, на самом деле Крисмос всегда игнорировался, и я как бы здесь... Уже 30 лет и всегда был в общинах, которые были в иврите, и в Ютер Ютерцы более сионистские. И всегда этот момент Крисмаса проходил под определенным: ну как бы, ну ладно, они там играются в эту игру и пусть играются. И я в этот раз почувствовал: э, я хочу говорить на эту тему положительно, отрицательно вам судить, но надеюсь, что Слово Божье по-любому строит нас и дает нам понимание. Каждый пусть делает свои собственные выводы. Я до, скажем, 2-3 года назад этот праздник полностью игнорировал, ну, вот так говорю, и даже друзьям, которых у меня немало за границей, как бы этот день, как бы, пару лет назад почувствовал, нет, я должен их благословлять и поздравлять в это время, потому что для них это определенная дата. Короче, давайте поговорим. Я хочу вначале прочитать 3-4 места Писания. Бытие, 18 глава, с 20 стиха. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так». Сойду и посмотрю. Исход, 3 глава, 16 стих. «Пойди, собери старейшин Израиля в их, и скажи им, Господь Бог Отцов ваших явился мне Бога Враама, Ицхака и Якова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». «Я посетил вас, и Примерно то же самое. «Я сошел и посмотрел». Исайя, 9 глава, 6 стих. «Ибо младенец родился нам, родился нам то есть здесь, сын дал нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Нам родился, здесь, посреди нас. 1 Тимофея, 3 глава, 16 стих.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 или в прямом виде, или в аллегорическом виде, какая-то эманация, явление, богоявление не сходит на землю, является людям и производит избавительную работу. То есть, если вы читаете вот эти стихи, то они все говорят об этом: я увидел и сошел, ну, это говоря, и, и решил вопрос. Или совершил суды или совершил избавление или совершил спасение или или или но всегда сошел и что-то сделал короче говоря я хочу дать 45 коротеньких уроков на эту тему потому что рождество всегда ассоциируется ибо сын божий родился и пришел на землю воплоти плоти. так урок первый. даты даты кто знает что такое слово даты обозначает Даты, время, даты. Мы знаем, мы знаем, что традиция праздновать Рождество в эти дни, оно не вышло из Израиля. И это было прямое влияние верующих из Римской империи, которые соединили некоторые языческие обряды. Это был как раз самый короткий день и самая длинная ночь, как бы вот рождение солнца, самое обновление солнечного периода, солнцестояние, также праздник Бога Юпитера, божества, идола Юпитера. И, короче говоря, это был такой значимый день для язычников. И когда вера в Иешуа на официальном уровне стала распространяться в Римской империи. Сказали, а давайте вот поставим и пускай там была в эти дни праздничная дата божествам. Давайте ее заменим на праздничную дату, которая связана с рождением Иешуа. Знаете, что я вам хочу сказать? Я был всегда крайне критичен, я до сих пор критичен ко всем этим елочкам и всем этим вещам, которые символизируют чуть ли не бесовщину-то на самом деле. Слышали про эти вещи, что елочки со всеми этими игрушечками ⁇ это настоящая бесовщина. Но, но, разве это ненормально, когда человек удаляет от себя что-то злое и замещает это чем-то добрым? Этот принцип присутствует в Новом Завете. Там написаны такие слова. И когда очистят, там наоборот сказано, и когда очистят дом, от беса или от духа, помните эту историю, и не наполнит его чего-то другим, то тот вернется назад с семью злейшими. То есть нет такого понимания, когда что-то становится пустым, от чего-то оно вечно прибудет пустым. Оно должно чем-то заполниться. И если верующие, нееврейские верующие, заместили этот день дьявольщины поклонением, Творцу через имя еврейского Машеха и Спасителя, то лучше так, чем по-другому. Ну вот я делаю вот такой вот простой логический вывод. Я не знаю, это мой вывод на сегодня, после 30 лет, когда я полностью игнорировал эти вещи, а может быть через год-два я почувствую что-то другое, но наверняка реальная дата рождения Иешуа не была 25-м, Декабря И по всей видимости, так как показывают библейские намеки, пророчество, он по всей видимости родился или в начале праздника Суккот, или на Ушана-Раба, который является заключительным днем праздника Суккот. И я уже на эту тему неоднократно проповедовал. Но опять-таки я хочу сказать, здесь как бы не момент рождения супер важен, а сам факт, что он был послан в этот мир, в соответствии с теми стихами, которые я прочитал, есть еще десятки таких стихов. Я увидел, что там внизу проблема, Господь говорит, я сошел в любой эманации и решил эту проблему. То есть вот этот, как бы, первый урок. И я хочу сказать, давайте будем более лояльны тем, кто очень против, потому что... Когда мы всегда антагонисты, война и вот эти вот распри, обычно это не приводит к добрым результатам. Потому что все равно в конечном итоге каждый поступит так, как он хочет поступить. Но я хочу сказать, что в некотором смысле, вот это 25 декабря в странах, которые поклонялись идольству, это было все последствием вот этого Вавилонского восстания против Творца. И пусть даже некоторые даты и лживы, но когда их заменяют поклонением Богу, поклонением Творцу через Иешуа. Это благословение. Я повторюсь, я уже сказал сегодня, я сегодня с утра открыл Facebook и несколько открыток в WhatsApp и в Messenger. И мне друзья просто прислали такие просто целюмим видео с тех мест, где они Находятся, и люди просто благословляют, там нет идольства. Я вижу, как они просто благословляют Творца во имя Иешуа Мессии. Поэтому мой как бы совет всей общине быть взвешенными в этих вещах. Это вот такой маленький, короткий первый урок по датам.